Всем привет. Прошлый ролик удалил. Там много было испорченных кадров. Из-за ветра плохо было слышно. И решил удалить. Не очень качественно получилось. И решил переснять вот домик, обзор домика и бункер, который мы нашли. Там железный какой-то. Бункер или ямка это что-то, не знаю вот прошлый ролик который удалил нашли вокруг этого дома так получается 150 до 250 300 400 килограмм вот этого вокруг дома насобирали металлолому. вообще шикарно сдали сегодня тоже будем копать ну там попробуем еще место найти и ближе и ближе к мопеду если кто-то прошлые ролики не смотрел то с металлолома коплю на мопед хочу купить чтобы ездить в новую землянку строить потому что на машине туда особо не доехать на велосипеде долго ехать и тяжело на мопеде само то было бы так что уже половина накоплена ну, думаю, тысяч за 30 возьму. Вот. Такие два Скоро, наверное, начнем копать новую землянку уже. Думаю, на днях, на днях уже начинать надо будет. Погода, конечно, слишком жарко. Тяжеловато копать в такую жару. По 30 градусов стоит каждый день. Посмотрим. Ладно, сейчас покажу. Обзор домика может интересно кому-то будет. Без хозяина. Дома вообще быстро рушатся. Лежанка, печечка, такие панорамные окна, да, ну, если взяться, то можно снова все отремонтировать. такие уже дырки в стенах, вот. Руку можно просунуть. Такое вот домишка. Сейчас пойдемте. Посмотрим. Маленький домик. Там еще кто -то. И там как раз возле него почти, что бункер этот. Здесь сараечки такие есть еще. В том домике маленьком. Тоже жил мужучок мужичок. Свера была баня. Потом мужичок жил. Потом.. О, кошка. Голубей свадебных там, кто-то держал, жили. Ну, уже донышко выпало. В окошко заглядем чтобы через дверь не заходить так. нормально здесь получше состояние хотя вон там тоже стена поехала крыша тоже все это без, без настила быстро ее все жрет И вот здесь подходим к этой ямке бункеров. Здесь несколько пластин уже оторвали. Сверху были. И вот здесь надо дальше пилить, походу. И идет такой вот в глубину, не знаю, сантиметр 50, вот потыкал, вроде как едят в глубину еще вот эти листы железа. Здесь миллиметра три толщина, здесь ну, шестерка, наверное, семерка. Такие, и весь каркас из таких идет. Такой вот бункер нашли будет пилить его, наверное, как-нибудь, не знаю, Посмотрим. Ладно. Пойдем копать. Потом, может, если что-то интересно будет, покажу. Может, банку сегодня не стопим. Сходим, попарим. Дымище там в лесу. Говорят, там торфяники горят, Фу, там в соседней деревне, километров 30 отсюда, вообще горят, дымящие, дышать нечем, да уж, весна она такая у нас. Так догадался что это такое пишите в комментариях я то знаю что это такое батарейки сели на это. Заряжен, заряженные батарейки думал зарядились а они оказывается не зарядились поэтому не знаю сейчас <с> как поищем брата может есть какие-нибудь батарейки вот нашел братишка такой вот не знаем что такое пишите в комментариях рыхлил какая-то не рыхлилка что-то непонятно Что-то он колопал, что-то збрякало жить это? Ну, колесо-то нет. Нет. Бележный? Нет. А кто? Не знаю. Копай. Тракторный каток, он, просто посреди поля лежал, тоже не ожидали, найти Че, пойдешь, в Баньку, скажешь? Сейчас дов на колол, затопил, топкает. А я на все готовенько. Ну да. Ты еще попаришь меня. Хоть... Ты вонючий будешь ходить? 15 числа помоюсь, он... Тут попаришься, весь вся грязь выходит из пор. Но ванна это что там смыл просто за то, что сверху? И все. И опять грязно ходишь. Здесь спички то Пички есть? Тут пойдем баня, помоемся. Да, Ну Вот сейчас там у нас вышло 65 килограмм. Сейчас еще здесь вот заберем. Вот здесь немножко печку землянку оставлю. Тут плита, он там железный есть. Сейчас я перевешиваю сколько. Тут батин, металл уже. Да он после пожара все осталось тут. из лама. Папки тоже было некуда идти. Забивали. Порвал его. Спилил его. Сколько ставишь на эту патрульку? Сколько это может быть? 8 килограмм. 8 килограмм тут 7, да? Mm -hmm. Так, это 8. 34 килограмма еще короче все вместе все вместе 100 килограмм сегодня ну, нормально на бензин еще и заработали да, на 2000 получилось 2000 минус 300 рублей на бензин 1700 пополам 350, 600, по 850 рублей получается. До обеда время час еще. С 10 часов, да? Обеден и перерыв. Дыширак запарится. Варим. Поклеем косточки. О, Какие тут ванны. Какие душевые. О, вот это вот, я понимаю. Помыться. О, хорошо. О. Oh. Липота, Особенно в жаркую погоду Когда сходишь в баню Вроде было на улице жарко А после бани Совсем даже и не жарко Оказывается Прохладненько Это. землянку наверное, начнем строить с бани тоже. Сначала построим баню, а потом уже можно будет там и вещи оставлять и крыша над головой какая-то никакая. Потом уже можем потихоньку начинать землянку саму строить, баня быстрее построить она, небольшая будет, не знаю, по размерам еще не определился, посмотрим, ну вот, наверное, сперва с бани начнем, потом уже основную землянку будем делать. Всем привет, сегодня приехали тут на покос, собираем металл. Думали выбито место, но нет, находки есть, и неплохие уже соточка, наверное, есть, может больше даже. Сейчас покажу, какие находки особо не снимаем. Не охота что-то сегодня особо снимать. Ну, находки порадовали конечно тут -то вот, вот такие, такие плюшки <как> думал снимать-то нечего будет <как> но находки пошли трубу такую на здоровенную нашли больше 50 км запчасть не знаю чего 40 килограмм, трубы всякие шкорни лопаты он тракторные запчасти троса там еще два троса лежат короче может уже больше больше ста по любому к 150 наверно же подходит Ладно, потом, если что-нибудь еще хорошее попадется, покажу. Да, хорошо покупали. Копается сегодня. Металл идет. Может это потому что меньше снимаю. <плохо> Плохая примета снимать. Но когда снимаешь, оно как на зло меньше попадается. Так, вот дербаним сегодня в поле. Погода шикарная, вообще тепло. Красота. Я снимаю как ты завешиваешь. Видно? Не очень. Видно? Эта штучка 40. Это труба 60. Вот тут еще запчасти остались. Еще вот троса. Так, там 100, 137, 137. Ну, здесь двадцаточка наверное, будет. Короче, где-то 150 кг, примерно 160. Также будет. Потом сейчас результат увидите на экране. Доброе утро. Третий день уже нашего копа. Вчера у нас вышло. Так, 0,3, 800. Считайте по 22 рубля сегодня приехали не знаю тут неохота далеко ехать неподалеку решили покопать береза высоко сейчас поставлю наберу немного пока есть еще тяга Погодка сегодня не очень конечно, к вечеру вообще дождик обещали, Бух, прохладно, ну ладно, может покопаем немножко. Первая находочка. Это палец не палец Нет, не палец, Прям Прямо земли торчит. Даже искать не, не надо. Ладно, ну, вот удачи покажу. И вон там уже вижу. В болоте что-то. Посмотрим, что достанем тоже. Что... Такая тут речка. Небольшая. Это что иллюминатор какой-то? Капец тяжелый. Здесь толщина стекла сантиметра два, наверное, полтора точно. Иллюминатор какой-то был Из космического корабля. Да нет, шучу, не знаю. А, вот, видно толщина какая была. Полтора сантиметра точно есть. Интересно, что это такое. Если кто-то знает, пишите в комментариях. Какие-то защелки. Не, не знаю, что такое. от у тракторов таких окошек точно нет позвонить водичке водички что еще там есть метр метр где-то с копейками Потом покажу вытащил новый ключ нашли там еще брательник нашел на ну, 40 да там ну да 41 43 здоровенный ключ еще там какой-то хруст без эгорит у него сейчас посмотрим что там у тебя похрустывает такая аппетитненькая как вчера тоже труба толстолст толстая была тут такая же входа похода толщиной длина еще неизвестно газель желтая нет <связывая> это буханка. Он по ходу пере... <связывая> поменял машину, перекрасил, вот. тоже в желтый. До туда, да, Ничего, ну, не, под... не поддевается. Тут-то нифига ну, опять повезло. Что-то mm -hmm. ну, нифига не поднимается. Нифига себе. Нифига себе. Блин, прям рядом с дорогой. Какой металл Такая же, как у похода. Давай поснимай, я под, попробую поднять ее. Кернешка. Ну, I <small> don't <sharp> Надо рейс, там Купить. Ну, да, да. Так, пойдем, поддельни. Пойдем, поддельни. Пойдем, поддельни, поддельни, вся в земле -ху -ху, еще наварено что-то там еще он наварен посередине Yeah, Ялочки. Красивые. Хорошо, что никто не знает, что они здесь растут. Это вырубили бы уже на, на Новогодце. Здесь сосняк в основном. какие-то залятные елочки Слабого пола дарим цветочки. Такая вот лопатка практически новая. Мне кажется, почистить ей еще можно копать, и как перекопать, не перекопать. Не знаю, посмотрим. Где-то не потерялся. Еще бы уметь свистеть громко. Нет, с находками. Ну вот та труба порадовала, конечно. Как обычно, повезло. Найдем одну-две находки каждый коп которые покрывают весь все расходы и потом больше ничего не попадается и в этот раз тоже так же труба килограмм 80 мне кажется она если не больше выпала и все пока так мелочь только выпадает и все посмотрим сейчас еще походим потом на обед нам будет ездить наверное а может и не поедем Ух ты! Почти новый чанчик. Немножко прогнил. Вот раньше лакокрасочное как раз покрытие было, да? Неубиваемое. едят Тоже там еще брякает. Здесь что-то еще брякало. Два трака выпало вот, Ухо загнуло, выкинули Тут обломело Нормально Сейчас узнаем сколько один трак весит Это гадали раз Так, 17 18 килограмм. Полчаса или нет близко не буду подходить <coughs> чтобы запах не остался вот. здесь вырубка сейчас наверное собираться будем домой уже вечере это ну, наход что-то взвешили килограмм 130 наверное ну вот, узнаем еще, сколько вот эта труба весит, большая. Предполагаю, что 80 кг примерно. Так, по мелочи еще, 40 40, 40... а, там 50 почти что, кг. Ладно, что, увидимся еще. Вот. За полдня сачку накопал столичка трех деревьев понемножку взял, пойдет витаминчики. Ветер наверно там задует, вот так вот с полдня наколопали возле этого дома. Вообще неплохо. Сейчас все перевешиваем, результаты озвучу потом дадим, когда узнаете, напишу. Это особенно краники вот эти всякие насосы, порадовали. давали. Штыри тут. Ладно, ветер выключается. Капец. Полняхонько машина. Везде. Спереди, сзади. Полный багажник. Короче, вышло 250 килограмм, немного просела, в шоке машина такого. Рекорд побит, был 180 килограмм, сейчас 250.